Здравствуйте, это интернет-продвижение и Вадим Чесноков. Я хочу вам представить свою книгу. Как начать ваш бизнес в интернете? Как начать ваш инфобизнес? Вы подробно узнаете, как выбрать свою тему в инфобизнесе. Какой бизнес бывает и может быть? Вы определите в своем решении. Вы узнаете, какие программы понадобятся вам и сможете скачать и установить их у себя на компьютере. А также вы узнаете весь базовый алгоритм инфобизнеса. Как оформить книгу? Как создать рассылку? как создать платный продукт, как продвигать его, а также вы получите еще одну книгу, ссылка на которую есть в первой, по созданию блога. Руководствуясь этой книгой, вы сможете открыть свой блог с нуля, даже если вы еще ничего не умеете делать в интернете. Вы сможете открыть свое представительство, вы сможете продвигать в интернете свой бизнес, свои идеи, свои товары. Кроме того, вы получите 7 видеоуроков в которых я расскажу поэтапно об открытии своего инфобизнеса. Итак, кликайте на ссылку в описании этого видео, и вы получите две книги, которые вам очень нужны в ваших начинаниях бизнеса через интернет, и семь видеоуроков по инфобизнесу. И все это совершенно бесплатно. Кликайте на ссылку, заполняйте форму, читайте, смотрите и познавайте мир инфобизнеса.